и в метель зимой Все молитвы звучат У ее иконы И течет, течет Ручеек людской Поклониться матушке Матроне Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Меня зовут Евгения. 5 октября в соборе тульских святых Русская Православная Церковь отмечает память Блаженной Матроны Московской. И сегодня хотелось бы мне рассказать о московском периоде ее жизни. Послушайте, пожалуйста. В 1925 году Святая Блаженная Матрона переезжает в город Москву. Дело в том, что после революции ее братья Иван и Михаил стали коммунистами. Именно они вместе с другими большевиками разорили поместье помещика Янькова, закрыли Себинскую церковь Успения Божьей Матери, раскулачили многих своих друзей и односельчан. Они были на хорошем счету у начальства, но им ставили на вид, что их сестра верующая, и продолжает принимать у себя на дому людей и помогать им во всех их нуждах. Чтобы не навлечь на свою семью беду, Матрона и перебирается в Москву. Москва встречает Матронушку неласково. Прописки у нее нет, она инвалид. К этому времени она не только не видит, но еще и не ходит. Напомню вам, что в 17 лет она утратила способность ходить. Ей приходится жить у других людей, пользоваться услугами добрых женщин. За весь период своей жизни в Москве она поменяла очень много места жительств. Жила она и в пригороде Москвы, и на Арбате, и на Пятницкой, и у Никитских ворот, и в Загорске, и на Сходне. Почему же ей приходилось так менять место жительства. Ведь в Москве нашлось много добрых людей. Кто-то знал ее еще и по Себино. А и так слухом земля полнится. Все знали о том, что Матронушка человек необыкновенный, очень многим людям помогает. И всем было приятно принять ее у себя дома. Ведь как только Матронушка у кого поселялась, сразу в доме наступал мир, прекращались ссоры, драки, сквернословия. Появлялся в семье и достаток. Люди замечали, вроде бы нет ничего лишнего, а всего хватает. И словно благодать Божия восияет э, над их головами, сердцами, над их семьей. Но нет-нет, поживет Матронушка, а потом скажет. Хватит, пожила, спасибо этому дому, пойду к другому. Для чего э, она это делала? Дело все в том, что время было лихое. Полстраны сидела в лагерях, а Матрона по советским законам тунеядка, не работает, прописки не имеет, да еще занимается целительством. Ведь ее помощь людям в глазах советского начальства именно так и выглядела. Господь ее умудрял, когда надо съехать. Ведь практически всегда не успеет Матрона уехать, как тут же появляется милиция, спрашивает – «Где здесь у вас тунеядка Никонова?» Хозяева отвечают, «Да нет у нас такой, не знаем ее». Милиция пройдется по квартире, заглянет во все углы, под стол, под диван, так для порядку, и потом строго скажет, «Если она у вас появится, то обязательно нам сообщите». Хозяева смиренно отвечают, «А как же, конечно, сообщим!» Только закроет дверь за милицией, и перекреститься. Разумеется, конечно, сообщать о местопребывании Матронушки никто и не собирался. И, то есть, чтобы не навлечь беду, Матронушка вот и переезжала с места на место. Однако, был такой случай, когда все-таки пришел милиционер в дом и застал Матрону. Очень строго на нее посмотрел и сказал, «Собирайтесь, гражданка Никонова, хватит народ мутить». «Поедемте в участок!» Матронушка на него посмотрела и сказала спокойно. «Батюшка, я безнугая, слепая, никуда я от тебя не денусь. Ты сейчас иди домой, ты дома нужнее, у тебя там беда. А я тебя тут дождусь. Я никуда не убегу, даю слово». Милиционер задумался. Слушать он ее, конечно, не хотел, но что-то внутреннее чутье подсказало ему, что нужно прислушаться. Он быстро поехал домой, а дома беда. Зажигала его жена керогаз, а он неисправности отказался, оказался и весь вспыхнул. И бедная женщина получила очень тяжелые ожоги. Милиционер схватил ее в охапку и быстрее повез в больницу. Врачи сказали, еще бы несколько минут, и женщину было бы уже не спасти, а так выходя. Понял милиционер, что Матрона Никонова – женщина непростая, а действительно провидица и блаженная, как они говорят. Пришел на работу и говорит начальству. Что хотите со мной делаете? Объявляйте выговор, увольняйте, хоть в тюрьму сажайте. Но не буду трогать я эту святую женщину. Она спасла мне жену. Начальство тоже люди были. Тогда они сказали, нужно ее предупредить, чтобы съехала из нашего участка. Нет ее и нет, а с нас взятки гладки. Да не забудь помолиться Богу, зато и поблагодарить Матронушку, сказал след начальник этому милиционеру, тоже верующий оказался в душе. Вот такая была интересная история. Где бы ни была Матронушка, у кого бы ни жила, люди знали, где она пребывает и Удивительным образом они это знали друг от друга и приходили к ней всегда за помощью. Принимала она их в маленькой комнатке на сундучке. Кого-то встречала ласково, гладила по головке, утешала, давала совет. А кому-то могла строго постучать по макушке и сделать выговор. Но сколько-сколько она помогла людям за все пребывание в Москве. А жила она там всю оставшуюся жизнь до своей кончины, до 52 -го года. Помогала она и больным, и коллегам, и бесноватым. Помогала она найти работу. Очень много людей просило у нее помощи в семейных неурядицах. И тут она помогала молитвой, советом, добрым словом. Во время войны... Молилась она не только о каждом конкретном человеке, но и за всю Россию. К ней приходили люди, спрашивали о своих близких, о мужьях, о братьях, о сыновьях. Кому-то она говорила, что все будет благополучно, и муж, сын или брат вернется с войны. А некоторым женщинам она говорила о своих близких. «Твой солдат в Царстве Небесном». Молись об укоении его души, да не скорби, потому что те, кто положил душу за отечество свое, сразу в рай попадают. «Иди, иди, не греши», — строго говорила она наиболее отчаявшимся женщина. Молилась она и за свое родное село Себино. И удивительное дело, враг туда не вошел. Правда, однажды был случай, когда небольшой карательный отряд немцев ворвался в село собрали детишек матерей, заперли их в погреб, и женщины отогнали, обещали их расстрелять. Конечно, все переживали, плакали, но тут появилась машина, выскочил оттуда начальник, что-то крикнул, и все немцы уехали. То есть отделались легким испугом, говорила Матронушка, и... Москву не сдавать, да, что и не уезжать из Москвы. Существует такая легенда, что приезжал к Матроне Московской и сам товарищ Сталин. Рассказывают, что к Матронушке в комнату, когда она жила на Староконюшенном переулке на Арбате, приезжал осенью 1942 года сам Сталин. Ему рассказали, что живет в Москве блаженная прозорливица Старица Матрона, которая своими молитвами город держит, Врагу в него войти не дает. Вот Сталин и пошел и спрашивать совета, Не сдать ли ему, как Кутузову, Москву. По легенде, Матронушка благословила его Собраться с духом и силами. Так Сергей Радонежский напутствовал Дмитрия Донского Перед Куликовской битвой. Она маленьким своим пухлым кулачком Постучала вождя всех времен и народов по лбу и сказала «Москву не сдавай, думай, думай, а как придет Александр Невский, так за собой всех и поведет. Уже недолго ждать. Все наше воинство небесное тебе помогает. Красный петух черного заклюет. Помогут тебе рассеять тучи сатанинские». Вот так было дело или нет, уже сказать мы не можем. Но в самом деле начало контрнаступления на немцев под Москвой выпало на 5-6 декабря 1942 года. 5 декабря перешел в наступление Калининский фронт, а 6-западные и юго-западные фронты. А 6 декабря ⁇ День памяти святого Александра Невского, о помощи которого говорила матрона. И после войны влаженная матрона помогала людям приводила к вере. Однажды, это уже после войны, пришла к ней женщина. Занимала эта женщина высокое положение, была атеистка. Но во время войны потеряла мужа, а сын сошел с ума, лежал в психиатрической больнице. И вот уже не зная, что делать, врачи ставили диагноз неутешительный, что вот это сумасшествие останется навсегда, Пошла к Матронушке, потому что уже отчаялась совсем. Поглядела на нее Матронушка и сказала, поверь Богу, отпусти душу. Ведь хочется тебе верить, а ты сама себе запрещаешь верить. Поди в храм, поставь свечку, исповедуйся, причастись, помолись. И дала ей святую воду. Иди потом, в в больницу, и когда приведут тебе сына, побрызгай его святой водой. Он и поправится. И женщина в первый раз в своей жизни пошла в храм, исповедовалась, причастилась, поставила свечку. А все как велела Матронушка. А когда пришла в больницу, попросила врачей отвезти ее к сыну. Привели ее к молодому человеку. Увидал ее молодой человек, стал кричать, «Уйди, мама, отсюда, мне плохо, что пришла, выли воду, которая у тебя есть». Ну, она побрызгала его святой водой, и юноша успокоился, заснул. А когда проснулся, выяснилось, что молодому человеку вернулся разум. И вскоре его выписали. Благодарная женщина с сыном пошли в храм, поставили свечку. Впервые молодой человек тоже исповедовался, причастился. а потом пришли благодарить матронушку. Но матронушка сказала им то, что, в общем-то, она всем людям говорила. «Не меня благодарите, в Бога веруйте, не забывайте Бога, молитесь, меня поминайте, и все хорошо будет». И отпустила их с миром. Вот такая удивительная история. И много-много было таких историй. Помогла однажды Матронушка и в защите диссертации. Вот уж был удивительный случай, ведь она сама нигде не училась. Долгое время жила она на Арбате, в Староконюшенном переулке, в доме Зинаиды Ждановой, своей односельчанки. Зинаида Жданова в одно время вышла замуж за богатого московского инженера Жданова по благословению Матронушки. И сейчас занимала одну комнату некогда принадлежавшего им особняка. Революция жила счастливо. После революции, конечно, вот были сложности. Муж находился в лагерях, и она жила с дочерью своей Зинаидой в одной комнате. Все Вот это вот единственная комната, в которой советская власть разрешила им остаться. В благодарность за то, что Матронушка благословила ее на такой счастливый брак, она ее прописала в этой своей комнате. Зинаида, ее дочь, закончила после войны архитектурный институт. И осталось ей защитить диссертацию. Ну, руководитель диссертации захотел ее завалить. Девушку уж неизвестно по какой причине. И все делал для того, чтобы она не смогла хорошо приготовить проект. Расстроенная уже перед самой защитой, Зинаида пришла и поведала Матронушке о своей беде. «Нашла, о чем переживать», — ответила ей Матронушка. «Вот вечером сядем чай пить». И съездим мы с тобой в Италию, во Флоренцию. Еле-еле дождалась девушка вечером. Вечером, как и сказала Матронышка, сели они чай пить. И матронышка ей говорит. Ну, поедем с тобой, дорогая, во Флоренцию, в Италию. Посмотрим. Вот Палаццо Пити, вот другой дворец царками. Сделай так же, как там три нижних этажа здания крупной гладкой и сделай две арки въезда. Девушка была потрясена. Как эта Матронушка разбирается в науках, которые не изучала? Утром она прибежала в институт, наложила кальку на проект и быстро внесла все необходимые изменения. Сделала все так, как посоветовал ей Матронушка. В 10 часов прибыла комиссия. Посмотрели на готовый проект и говорят, «А что, ведь проект получился, отлично выглядит, защищайтесь!» Так, благодаря советам святой, Зинаиде удалось успешно защитить диплом, получить хорошую работу. Как-то Зинаида посочувствовала слепой патронышке, что та не может видеть всю красоту окружающего мира. А матронушка ответила ей, «Мне Бог однажды открыл глаза и показал весь мир и творение свое». И солнышко видела, и звезды на небе, и все, что на земле, всю красоту земную, горы, реки, травку зеленую, цветы, птичек. Так что меня не жалей, все, что нужно, я видела. Но Матронушка не всем могла помочь так, как ей бы хотелось. В очень скором времени, после того, как Зинаида получила работу, за ней пришли НКВДшники, и забрали ее по обвинению в том, что она якобы состояла в какой-то церковно-монархической группе. И осудили ее на несколько лет поселения на Колыме. Матронушка хотела бы ей помочь, да не смогла. Знать, каков был промысел Божий. Однако она успокоила ее мать Евдокию. Сказала, вернется Зинаида, все будет хорошо. И действительно, по ее молитвам Зинаида вернулась с Колымы, живая и здоровая. Еще много-много чудес совершила матронушка, об этом можно было говорить бесконечно. Свою блаженную кончину святая угодница провидела, так как Богом было открыто ей за три дня, что она, как, тот день, когда она представится перед своей кончиной, она пригласила священника, очень ему хорошо исповедалась. И батюшка очень удивился. Неужели, говорит, и вы, Матронушку, умереть боитесь, сказал он ей. Вроде бы так праведно жили. Боюсь, честно призналась святая. Но святая боялась не смерти так таковой, потому что она знала, что душа живет вечно. А боялась она того, все ли она выполнила, что Господь ей велел. До конца ли она донесла тот крест, который возложил на нее Господь. Было ли у нее достаточно смирения для этого? Вот о чем думала Матронушка. Матронушка скончалась 2 мая 1952 года. Отпевали ее в церкви Резоположение на Донской улице. Собралось множество народа. Были и знакомые священники ее, и московские священники очень уважали. Об упокоении ее молились и монахи Троицы Серговой Лавры которые тоже хорошо знали почитали праведницу. По желанию Матронушки, ее похоронили на Даниловском кладбище, чтобы она могла слышать службу. В те времена там находился один из немногих действующих московских храмов. Еще при жизни, готовясь к кончине, Матронушка говорила, «Хоть я и умру, но все равно буду с вами, как живая. Никогда про меня не забывайте. Приходите ко мне на могилку». «Если что случится, все рассказывайте, я помогу». Слова блаженной Матронушки не пропали даром. Сколько людей получили чудесную помощь, молясь у ее могилки. Место ее упокоения стало одним из святых мест православной Москвы. Правда, сначала оно было в запустении. Матронушка предсказывала, что поначалу, когда не будет ее знакомых, это место будет забыто, но потом оно действительно станет местом паломничества. Все так и получилось. Верующие люди шли и да и сейчас идут как живой. И помощь святой старицы приходила вскоре. 2 мая 1999 года Блаженная Матрона была причислена к лику святых. Теперь муж ее покоятся в Покровском женском монастыре. И по-прежнему отовсюду стекается православный народ к Блаженной Матронушке, ища ее помощи, прося ее молитв и предстательства перед Господом. А святая праведница все так же неустанно молится за наш народ, за нашу святую церковь, за родное Отечество и за каждого из нас. Святая Блаженная Матерь Матрона, боли, моли Бога о нас. Поздравляю вас искренне, братья и сестры, с праздником. Храни вас Господь молитвами Святой Блаженной Матроны Московской. Слезу твою утрет И подарит счастье И слова тебе подберет Что мчат ненастия, Хоть и рождена слепой Взор тебе откроет Силой Божией святой Все она устроит Только верь ты твердо верь В эту силу Божью чтобы враг коварный зверь не престил бы ложью, Не жалея сил своих каждое мгновение. У подвижницы проси помощь заступление.